здравствуйте уважаемые зрители мы рады приветствовать вас на нашем канале хотим представить вам заключительную часть видео о заброшенном речном порте в этой серии вы увидите подъем на кран посещение склада и короткий разговор с охранником как выяснилось территория порта частично охраняется надеемся что эта серия вам понравится ну вот наступило время начинать приятного просмотра Я никто. Да я хотел сфотографировать кран. Понял, все, я ухожу. Я здесь просто вот оттуда зашел, прошел до крана сфотографировать. Можно дофотографировать? Я не залазить не буду. Все, все понял. Спасибо.